Всем привет, вы на канале разные игры, и сегодня мы с вами играем в Абунга. Да, это такая игра, вы, может, видели у всех блогеров, а играют эту игру. Это интересная игра, какая-то штука гоняется за тобой и хочет тебя убить. Не знаю, что это за игру. Давайте начнем что-то. Левелы разные. Давайте с первого левела начнем. Я не хочу рекламу. Вот. Здесь я года. Что значит? Я выбрал, не знаю. Крайни? Смотрите, сколько тут. Фу. Что нужно делать? Бек. Тут центр не стоит. Это второе. А, вот! Вот Абунга! Ой! Где ой, ой. А куда надо было нажать? Я вообще не знаю. Я не играла а в Чего? Календарь. Ты календарь? Он календарь. Календарь. Календарь. календарь. Бабка, бабка. Все, все, все, все. Бабка еще страшно. Ой! Не убил почти из-за Ты, Ребята, я оставлю ссылку на скачку, вы можете скачать и играть, бабка. Страшно. Это кто был мертв, что ли? Тринься тему алмазов заработать. в каком-то помещении. Пока никого нету, это хорошо. Что-то в Кто был ты? Я календарь. Теееееее! такое? Спасибо. Ой-ой-ой-ой так громко. Ты добка, блин. Ненавижу тебя. Что ты мне с вами попал? мне кто может сейчас? Короче, ко мне я попал в место, которое невозможно уже выбраться отсюда. Да блин, как вообще? <смех> <смех> а как видите? А как видеть отсюда? Ладно, я понял. Короче, я перезагрузил игру, потому что попал в какое-то помещение и он не мог выбраться. Ну, хорошо. Да. Кто такой календарь? Кто календарь? Странная игра, я еще не понимаю. Ты кто такой календарь? Все? Да знаешь что? за фигня, блядь? Невозможно играть. Почему? Ладно, зараза, значит невозможно, невозможно. Вот, вот такой вот ролик у нас получился, ребята. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, включите колокольчик на все, чтобы не пропускать крутые ролики. Ну, вы были на канале о разные игры. Всем пока!